Скачиваем приложение. Открываем скачанное приложение. У нас открывается менюшка с множеством игр. Сейчас мы поедем играть. <Слышко> Привет, с вами Даша и Кирилл. Вот так должен был начаться ролик, есть одно обстоятельство. Даша, ну, ну, мы же договаривались, ну договаривались, ну, нельзя так делать. Поэтому сейчас у нас произойдет смена команды. И теперь в нашей команде новые игроки – это Полина и Даниил. Всем привет. И сегодня мы вам расскажем об одной новинке на рынке, которую представим в нашем магазине радиоуправляемых моделика игрушек РЦ ТОП. Это вот такой замечательный пистолет. Дарья нарушила правила и скрыла коробку. А ни Даниил, ни Полина еще не видели это. Я тоже. Для того, чтобы поделиться с вами реальными эмоциями и впечатлениями. Итак, рассмотрим наш пистолет. Он идет в лаконичной упаковке из качественного материала, который будет не стыдно подарить. Открываем. В коробке мы увидим пистолет и инструкция. Они лежат в плотной мягкой подложке. На инструкции сразу же мы видим QR-код. С помощью этого QR-кода мы скачаем приложение с множеством игр для нашего пистолета. Также в инструкции описано, как присоединять, как устанавливать. Но пока она нам больше не понадобится. Достанем пистолет. Больше в коробке у нас еще нету. Так, рассмотрим сам пистолет. Он сделан из качественного пластика. Блин, прикольный такой. Он такой как это. Я не знаю, велюр или... Ну, необычный пластик, такой прям, очень приятный. Пока, да, прорезиненный такой слой. Следы от того, что я ее трогаю, не остаются. Курок, джойстик, все плотно, ничто не шатается. Я знаю, игра есть одна на нем, это э, танчик. Ты управляешь танчиком, ты смотришь на экран на Танчиком, а также имеется фиксатор для телефона под разную диагональ тоже плотно не шатается с мягкой подложкой для того чтобы не повредить ваш телефон так откроем отсек для батареи видим плюс минус Итак, установим туда батарейки надо нажать и подержать у нас загорелась синяя лампочка это значит что все установлено верно откроем фиксатор возьмем инструкцию телефон откроем сканер qr кода скачиваем приложение открываем скачанное приложение для тех кто делает это первый раз есть инструкция в самом приложении как правильно его установить установили телефон открыли приложение и три секунды жмем на курок не забудьте включить bluetooth у нас открывается менюшка с множеством игр более подробно о всех играх мы расскажем в отдельном обзоре мы расскажем про каждую из игр выбираем ну давай выберем коротов Так, мы произвели распаковку для вас. Сейчас мы поедем играть. Все ссылки на этот пистолет и на наш магазин мы оставим в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Главный вопрос в комментарии. Хотите ли вы, чтобы обзоры с этими помощниками в таком виде продолжались? Или нам вернуть Дашу? Давайте оставляйте в комментариях, кого вы хотите видеть помощником к моим обзорам. Но об этом... Немножко позднее. Всем спасибо! Всем, Всем, пока. Пока. Всем пока! Всем привет! Привет! С мной Даня. Сейчас мы будем смотреть Что вот, такой да. вот такой пистолетик. Вот да! Такой пистолетик. такой же.